В ролях Кристиан Эрик Киллинг, Аня Кнауер, Дан Ван Хузен, Инго Найокс, Сьюзан хос Ларс Гертнер и другие. Оператор Бернхард Яспер. Нефтедобывающая платформа Рантум-4 в Северном море. Продюсер Йоханнес Кабелки. Автор сценария Ганс Хенрик Кох. Продюсер Норберт okay, Далдроп. Ну что там? Hydrate... Гидрозонт выпущен, шлюзы открыты. Режиссер Винни Эльснер. Давление снижено. Почему больше не сообщают о погружении? Что происходит? Когда зонд коснется дна, закрывай контейнер и поднимайся на поверхность. Мы начнем при открытии на 25%. Крамлик, сначала нужно провести пробы. Согласно анализам безопасности... Открыть на четверть. В чем проблемы, кортнер? 40 процентов, но очень медленно. 75%. процентов. Нам потребуется три секунды для аварийного закрытия. Хорошо. Открывайте. Крамлик, давление слишком высоко. Скорость заполнения отсека 30 литров в секунду. Пока остается неизменной. Постойте. 40. Увеличилось до 70. Парни, меня начинает трясти. 120. 190. Плохо дело. Что показывает спектроскоп? Ничего, никакого гидрата метана. Проклятие. Он должен быть там. Надо закрыть. Уберите этого кретина с глаз. Крамлик, вы ведете себя непростительно. Проклятие, закройте клапан. Эта посудина не может удержаться. Что показывает зонд? Зонд что-нибудь показал? Да, черт возьми. Отлично. Отлично. Сейчас, закрывай. Это не просто кусок топлива, как нефть, газ или уголь. Нет. Нет, друзья мои. Это будущее, которое начинается здесь и сейчас с нами. И снова приветствуем вас на нашем острове Силт. Температура воздуха 26 градусов, дует приятный юго-западный бриз. Температура воды 21 градус. На пляже западного побережья около 23. Посмотри, какой вид, милая. А ты хотела ехать на поезде. О чем ты думала? Весь мир ездит на силк на поезде, только не мой муж. Хорст прав. Когда собираешься на остров, да еще с такой ядреной бабенкой, лучше всего выбрать суденышко посимпатичнее. Это Ян Хенрикс. Магазин для серфинга закрыт. Можете заглянуть в магазин Ханси на западном побережье, но там все дороже. Привет, Ян. Напоминаю, что ты должен забрать фэнске из спорта. Завсегда ты к нам не часто приезжает. Надеюсь, ты не забудешь. Смотри, Гертруда. Не забыл Ратика. еще. Хорст. Ян уже 8 часов. В первый раз я тебе доверилась. Хорт и Гертруда уже час ждут моего брата. Большое спасибо за помощь. Франка. Извини, я забыл. Уже выезжаю. Не стоит, они едут на такси. Франко, извини. Сейчас я немного... Сейчас? Это сейчас длится уже два года. Все это время я терпела. Но сейчас мне нужна твоя помощь. Если увидишь Лису, передай, что я хочу ее видеть. Хорошо. Франко, можно у тебя принять душ? Торбин мне снова отключил воду. Делай, что хочешь, но только мы начинаем в восемь. Что начинаем? Ты забыл о дне рождения Хельги? Конечно, нет. Я, Я просто. Неважно, у меня много работы. Твой кубок? С ума сошел? Зачем выбрасывать такую штуку? Из нее получится отличная кормушка для стинкера. Черт, Торбен. Торбен, прячься кто Лиса, куда? Лиса, убери от меня эту блохастую скотину. У него нет блох. Что это значит? Я почему-то не освободил магазин. У меня было много дел. Каких? Заигрывал со шлюшками на пляже или нажирался до потери сознания? Торбин, пожалуйста, не говори так при моей племяннице. Это не смешно. Если до завтра ты не освободишь помещение, я лично вышвырну твое барахло. Кем ты себя возомнил? Крестным отцом? Поезжай пудрить мозги кому-нибудь другому. Не завидуй. Если бы у тебя было больше мозгов, у тебя тоже могло это быть. Жирные задницы? Помолчи. Я знаю, кто я. Умный парень, который сумел пробиться в жизни. А не какой-то глупый сёрфер, который не смог спасти свою подружку. Ублюдок, я подам на тебя в суд. Клянусь, ты уберешься с этого острова. Хочешь позавтракать с героем? Конечно. На платформе готовят взрывы Т-4. Мы же договаривались только о бурении. Бурение займет много времени. Неизвестно, как отреагирует гидрант на взрыв. Подумаешь, потеряем несколько снарядов. Я говорю Но не о снарядах, а о цепной реакции, которая может реакцию, вызвать взрыв. А если это приведет к термоказуальной индукции, индукции эта индукция, индукция лишь голая теория. Я больше не могу поддерживать ваши действия. Ну и что? А совет директоров поддерживает. Вы так и не послали результат анализа в Управлении Евросоюза. Доктор Блант посчитал это ненужным. В чем дело? Хотите спасти редкие виды от вымирания? Что ж, вы не оставляете мне выбора. Управление Альфа-Газгамбург. Не беспокойтесь, доктор Вертенбах. Мы поддерживаем работу управления охраны окружающей среды. Даже если ваша молодая помощница сомневается в этом. Доктор Блэнс, разумеется, мы благодарны вам за готовность сотрудничать и поддержку. Госпожа Швайгер просто желает выразить готовность продолжать нашу совместную работу. Доктор Бланц, последние четыре месяца вы игнорировали наши запросы о состоянии дел на Рантуме-4. Ваши запросы не были четко сформулированы, а в параграфе 156... Анализ риска, сделанный вашим специалистом, более чем неудовлетворителен. Там не указано, какие именно взрывчатые вещества используются для разработки месторождений. Я пытаюсь получить более подробный отчет от вашего специалиста, доктора Вилланда. Кристиан Виланд. 4. Мне не удается договориться с ним о встрече. Вот уже 4 месяца. Все пошло бы быстрее, если бы вы четче излагали свои требования. Если спешишь, иди медленнее. Конфуций. Судя по вашему нежеланию дать нам полную информацию, можно подумать, что вы что-то скрываете на Рантуме. Милая девочка, уверяю вас, что на Рантуме мы применяем уже существующие приемы добычи нефти. Они считаются безопасными уже 20 лет, и я уверен, такими и останутся. И все-таки прошу вас, господин Редер, позаботьтесь о том, чтобы госпожа Швайгер встретилась с доктором Виландом как можно быстрее. Что ж, я считаю, наша встреча прошла вполне продуктивно. Вы согласны? Благодарю за терпение, доктор Бланс. Все в порядке. Свенья, мне кажется, вы еще не поняли, что мы решаем энергополитическую проблему, которая в вскоре возникнет перед всем миром. Напротив, мы уже 4 месяца ходим вокруг этого альфа-газа, а я уверена, что там ведутся непростые разработки нефтерождений. Мы должны поговорить с этим Вилландом. Почему вы такая агрессивная? Вам всегда надо доказать свою правоту. Вот что мешает вам вести дела. Мешает вести дела? Да, ваш наивный идеализм. Вы постоянно бьетесь головой об стену. Если через неделю вы не предоставите доказательств своей версии, я закрою расследование. Неделю? Но я ничего не успею. Я запрещаю вам действовать в одиночку. Вы меня поняли? До встречи в Брюсселе. Что известно об этой правдолюбке? Свеня Швайгер изучала гидрологию. Специализация цикличности. течений. Мать умерла от лейкемии. Члены семьи возбудили иск против ядерного завода в Нойфилде. Но иск был отклонен. Разочаровавшаяся идеалистка. Рёдер, позаботьтесь о том, чтобы она не смогла встретиться с доктором Виландом. Доктор Бланс. В чем дело? На связи доктор Крамлик. О. У американцев появились данные об ошибке в наших расчетах. Боюсь, произошла утечка информации. Вилан. Вилан. Вы уверены? Этот парень нам постоянно угрожал. Тогда решите эту проблему. Где сейчас Вилланд? Едет на Силт. он взял себе выходной. Завтра я должен лететь в Гамбург. До моего возвращения эта проблема должна быть решена. Вот, сделай копию для наших американских друзей. Это последние данные по проекту. Время платить по заслугам. Итак, ребята, рыба должна плавать. За здоровье! За здоровье! За здоровье. О, нет! Что нужно, то нужно. Что такое? Я думал, что еду на праздник. Кристиан! Я думал, ты на буровой. Мне просто было выбраться к вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это от нас с Яном. Красотеща. Это же Хоери Сын. Где ты достал это сокровище? Ян, я хочу, чтобы ты взял его с собой. Компас должен путешествовать. Он должен отправиться в путешествие, конец которого неизвестен. Путешествие? Путешествие без цели больше похоже на побег. Перестань, Франко. Мне тоже нравится эта идея с путешествием. До самого Кёппенника? Тогда было другое время. Умелый моряк познается при плохой погоде. Она права. Я бросаю ее здесь одну с гостиницей и невыплаченными долгами. Франка сама выбрала такую жизнь, а ты выбрал иную судьбу. Хотя я за тебя немного волнуюсь. И Франка тоже. Она сразу мне позвонила, как только узнала, что ты собираешься на Гавайи. На тот чертов пляж. Она не понимает. Да и никто не поймет. Спустя два года... Ты должен оставить все в прошлом. Но бухта Калуа – не самое лучшее место для этого. Пойми ты. Думаю, что только там я смогу начать все сначала. Ты все еще винишь себя за гибель Сары. Больше для тебя ничего не существует. Но ты должен смириться с этим. Сара была замечательным серфером. Она управлялась волной лучше, чем мы с тобой. Она прекрасно понимала, на какой риск идет. Я не должен был отпускать ее в такую волну в море. Если бы я сидел в жюри, я бы отменил соревнования. Тогда она осталась бы жива. Но ведь она, как и ты, была повернута на волнах. Тем утром я был у моря. Я видел, что вода неспокойна. Я чувствовал, что что-то должно произойти. Все было в моих руках. Я должен был ее предупредить. Перестань, море было обычным. Ты знаешь, что эта волна приходит раз в 44 года? Но почему именно в тот день? Ян, по статистике, нет. Эта волна не имеет отношения к статистике. Это судьба. Полетели со мной. Ты смотришь за мной. И представить не можешь, с каким удовольствием я бы поехал с тобой, спрятался бы где-нибудь. Давай пойдем завтра с Хельгой порыбачим, как в добрые времена. Спорим, он снова проспал. Я посмотрю. – Здравствуйте. – Привет. Christian? Christian. Дипломатический паспорт? Ваш отдел по защите окружающей среды занимается политикой? Это одно из подразделений Евросоюза. Мы следим за безопасностью окружающей среды. И что вам было нужно от Кристиана Вилланда здесь, на Силте? Кристиан Вилланд был независимым наблюдателем на фирме «Альфа-Газ». У меня возникли к нему вопросы. Спасибо, госпожа Швайгер. Пока этого достаточно. Где вы остановились? В отеле Маритим, в Эстерленде. Постороннее вмешательство можно исключить офицер. Чувствуется запах алкоголя. Думаю, в крови он тоже присутствует. А как насчет открытой задней двери? Он мог ее не закрыть. Но зачем ему понадобилась задняя дверь? Вы обнаружили у него ключ? Да, только он не подходит к той двери. Это еще ничего не значит. Офицер, зачем Кристиану носить с собой ключ от черного входа? Ян, успокойся. Когда ты нам понадобишься, мы позовем. Все в порядке? Вы можете подвести меня до Вестерленда? Конечно. Что вам понадобилось от Кристиана? Простите, но у меня есть правило не обсуждать с посторонними дела отдела. Посторонними? С юридической стороны. У нас на это строгие директивы. когда-нибудь обсуждал с вами свою работу в альфа -Газ? Он вел какие-то секретные расследования. Но мне показалось, вы с ним были близкими друзьями. И поэтому он должен был мне рассказывать? Почему у вас, городских параноиков, дружба ничего не значит, если друг вам ничего не доверяет? Значит, мы параноики? Параноики? А вам не кажется, что у жителей острова слишком узкий взгляд на вещи, или вы к местным жителям себя не причисляете? Остановитесь. Я выйду здесь. Неужели я затронула больную тему? Нет, просто я приехал. Молодец, умеешь вести переговоры. Умница. Слушаю. Да. Если нельзя поменять рейс, тогда я сдам билеты. Можно сделать это по электронке. Большое спасибо. Хорошо. Ты не полетишь? Нет. Хочу остаться на похороны Кристиана. Наверное, он бы хотел быть похороненным в океане. Если хочешь, можешь остаться у нас. Хорошо. Спасибо. Срочно. Здравствуй, Ян. Если ты сейчас слушаешь мое послание, значит, со мной что-то случилось. Передай, пожалуйста, прикрепленные файлы руководителю Евросоюза в Брюсселе. Прости, но я больше никому не доверяю, кроме тебя. Все заряды готовы. Взрыв через две секунды. Начинайте отсчет. Три. Два. Один ноль. Господи, площадь поражения огромная. Посмотрите. Мы заложили слишком глубоко. Вы всегда такой ворчливы. Залежи гидрата занимают большую площадь, чем мы предполагали, а заряда заложили глубоко. Хватит причитать. Осадок слишком подвижный. А если это вызовет термокзуальную индукцию? Что если доктор Вилан к черту доктора? Довольно об этом. Сменимся завтра и посмотрим, что получилось. А сейчас отдыхать. Угощаю всех. Плетеные кресло. Здравствуйте. Здравствуйте. 54 на весь день. 5 евро. Спасибо. Не за что. И не забудьте намазаться, иначе до вечера сгорите. Вам неизвестно, что это запрещено? В отеле сказали, что вы, возможно, на пробежке. Ну и что, хотите со мной попрощаться? Посмотрите это. Это же доклад для Альфа-Газ. Вы получили его от... От Кристиана Виланда. После его смерти по электронной почте. Он запрограммировал отправление, написал это письмо два дня назад. Это было еще на платформе. Это похоже на анализ возможного экологического риска. Какого еще риска? Риск при добыче гидрата метана. Что такое гидрат метана? Газ метан под высоким давлением сжимается до состояния льда. И что здесь опасно? Гидрат метана неустойчивое соединение. Его нельзя использовать в широком применении. А эти парни из альфа-газа его нашли? Официально нет. Во всяком случае, альфа-газ не получал разрешения на разработку. Господи! Боже мой! Быстрее отсюда, садись. Is... Ничего себе! Все в порядке? So. Кажется, да. Она была высотой не меньше 15 метров. To to Я посмотрю, house. как там сестра. Подождите. Хорст, Хорст держись. Франко! Франко! Все в порядке, Хорст? Ты жив? Она пришла с пляжа. Она была огромной. Не хотел бы я увидеть, как все теперь выглядит. Хельги на пляже. Что? Хорст. Хельги. Хельги! Хельги! Хельги, очнись! Проклятие! Что произошло? Аспирация морской водой дыхания остановилась. Насыщение около 80%. Постойте вам, туда нельзя. Еще непонятны причины возникновения гигантской волны. Одна из версий, начавшаяся тектоническая активность морского дна вызвала землетрясение, результатом которого и стала разрушительная волна. Место ее возникновения... А с... Подводное землетрясение? Только не здесь. Подобного еще не случалось. Согласно рассказам очевидцев, огромная волна высотой 10-15 метров обрушилась на западное побережье острова Силт. Последствия этих разрушений не поддаются оценке. Это явление запомнится большими человеческими жертвами. Институт гидрологии Гановер. не обращая внимания на этих липовых специалистов. Эти землетрясений здесь быть не может. Почему? Любой тектонической активность такого масштаба соответствует более слабые колебания. Я изучил сейсмограмму. За час предшествовавшей волне никаких колебаний не зафиксировано. Если никаких признаков землетрясения нет, остается одна версия. Взрыв. Либо разрушение морского дна, но на очень большой площади. В любом случае, должно быть определенное место образования этой волны. Ты можешь его определить? Мне нужно точное направление волн. Тогда я смог бы найти причину возникновения. Господин анализ на показывает, что в некоторых местах он опустился на 12 метров. Господин Виллан был прав. Ерунда. Это был обычный взрыв. Но он не имеет отношения к волне. Обычный взрыв на площади в 6 квадратных километров, это же составляет 4% всех залежей гидравлийт. Что будет, если и остальные 96% взорвутся? Такая волна смоет абсолютно все. с сил-то. Нам надо вывести с платформы всю взрывчатку. Мы с вами сидим на настоящей бомбе. Господи, мы с вами попадем в тюрьму! Макс, возьми себя в руки. Я должен немедленно сообщить, ты никому ничего не скажешь. Насколько точно надо определить направление? Перейдем на менее официальное общение. В конце концов, вы спасли мне жизнь. Еще раз спасибо. Так. Насколько точно должно быть определено направление? С точностью до градуса, пока нам... Известно, что волна пришла из открытого моря. Верно подмечено. Чему вас учили в институте? Мы изучали законы гидродинамики, волны, течения, давления. По-вашему, сила воды поддается логическому описанию? Да. Сила воды всегда действует логично. Здесь стоял домик Хельги. А теперь он там. Итак, 308 градусов. Посмотрим. Ага! Эпизод. Я нашел источник. Огромная территория. Сильные волнения воды. You know Тебе говорит что-нибудь название «Рантум-4»? «Альфа-газ». Альфагаз. Exactly. Точно. Тебе что-то you know известно о них? Ничего особенного. Пока нет. Иногда, чтобы измерить морское дно, пользуются небольшими взрывами. Это опасно? Обычно нет, но по результатам исследований твоего друга получается, что малейший взрыв мог привести к воспламенению гидрата метана. Наверное, произошло именно то, о чем предупреждал Кристиан. Но почему этот гидрат метана стал интересовать нефтедобывающую компанию? Потому что лет через 40 это будет единственным оставшимся горючим ископаемым. А без гидрата метана у альфа-газа нет будущего. Рано или поздно все крупные компании займутся разработкой месторождения метана. Тогда крестьян был настоящей проблемой для альфа-газа. Любая компания должна считаться с результатами анализа риска. И пока острой необходимости в гидрате не ощущается, такой анализ не представляет угрозы. А что, если альфа начали разработку месторождений? Почему их нельзя остановить? Это всего лишь предположение. Без твердых доказательств мы не можем ничего против них предпринять. Тогда нужно поискать эти доказательства на платформе. Вертолет! Вы с ума сошли? Чтобы войти в международные воды, вам нужно получить по крайней мере три подписи. Ваша просьба, Отпланина. прошу вас, господин Вертенбах, мы должны выяснить, ведет ли Альфа-Газ разработка месторождения гидрата метана. Если мы обнаружим это. Довольно. Ни о каком гидрате и речи быть не может. Через два дня жду от вас отчета. Проклятие. Ну и что сказал твой начальник? Не говори ему об отказе. Вообще ничего не говори. Он терпеть не может дамочек вроде тебя. Что значит вроде меня? Привет, Холгер. Ты про нее ничего не говорил. Но ведь это не проблема. Женщина, друг, мой, всегда проблема. Ну хорошо. За двух пассажиров двойная плата. Только их укачивай. Почему мы летим так низко? Иначе локаторы. То есть мы попадем на платформу незамеченными so и нарушим закон? Могу развернуться, и в плащ. Что это? Спектроскоп. Он показывает даже небольшое количество гидрата метана. Думаешь, они разрешат тебе проводить этот анализ? Должны. Мы имеем право по закону делать инспекцию. Надеюсь, они знают об этом законе. В чем дело? У нас проблема, Крамлик. Если речь касается волны, вы, наша проблема, альфогаз больше не несет ответственности за ваши действия. А мои? Наши специалисты имеют доказательства того, что доктор Виланд вовремя предупредил вас о возможной опасности. Что за чушь? Вы были знакомы с его отчетом. И сами приказали его убрать. Я... Просил вас устранить утечку информации к нашим конкурентам. Не более. Баланс вам не удастся все повесить на меня. Многим будет интересно послушать ваше оправдание на обвинение в индустриальном шпионаже. Ваш американский друг передал нам этот снимок. Посмотрите альфа -газ немедленно поставит в известность правительство, и оно создаст команду для расследования этого дела. Неужели я позволю вам так вышвырнуть меня после всего? После всего, что я для вас сделал? Что? Я дам вам номер счета, на который вы должны будете перечислить 10 миллионов евро не позже, чем через два часа. Иначе мне придется взорвать все заряды одновременно. И тогда волна будет куда страшнее первой. Вы не посмеете? Хотите на себя взять ответственность за катастрофу? Два часа. Без глупостей. Мы отправим на небеса любого, кто посмеет приблизиться к острову. Никаких переговоров. Здесь все? Отлично. Итак, господа, вы хорошо поработали. Теперь вам нужно немного отдохнуть. Любой, кто попытается открыть дверь, отправиться к працам. Так что не делайте глупости. Все спокойно, тебе не кажется? Рантум 4. Говорит Чарли 308. Подтвердите посадку. Рантум 4, слышите меня? Садитесь. Я за все отвечаю. Я потеряю лицензию. Я даю вам разрешение. Не пойдет. В таком случае вы все равно ее лишитесь. Ян, скажи этой... Ольгер. Она не хотела. Ты можешь садиться. У нее действительно есть на это право. Я даже могу конфисковать твой вертолет, если захочу. Ян, скажи ей, Хольгер, я должен попасть туда ради Кристиана. Тогда пусть скажет, пожалуйста. Что? Мы что, в детском саду? Пусть скажет, пожалуйста. Свене, скажи, пожалуйста. Пожалуйста. проклятия, проклятие. Now. хорошо. We Спускаемся. Куда ты? У меня еще один вызов. Заберу вас в полдень. Что? Откуда мы знаем, что этот парень прилетит за нами? Ниоткуда. Жизнь полна неожиданностей, дамочка. А теперь закрой дверь, закрывай. Закрой дверь и отойди. Добро пожаловать на «Рантум-4». Идите за мной. Эй, Точный прибор. Что вы собирались здесь искать, госпожа Швайгер? У нас есть предположение, что Альфа Газ ведет разработку гидрата метана. Это вы вызвали волну своими взрывами. Я больше не работаю на Альфа Газ. Властям все известно. Мы прилетели первыми. Игра окончена. Игра заканчивается, когда она заканчивается, никогда меняет правила. Черт, смерзавец, ты убил Кристиана Виллана И ответишь за это? Убил? Разве этот эко-активист не свалился с лестницы? Глупость надо наказывать. Надеюсь, тебе этот урок пойдет на пользу. Залезай. Все в порядке? это за звук? Они откачивают воздух. What? Что? Прокляйте. они выкачивают кислород из камеры. Мы должны выбраться отсюда. Черт! успокойся. Они не они могут так сделать. поступить. Они же оставили нас здесь умирать. Свинья, я должна выбраться отсюда. Свинья, успокойся, надо беречь кислород. Понимаешь? Тихо. Тихо. Ты же дура зачем я прилетела сюда ты делала свою работу но возможно немного перестаралась. Если мне удастся отключить гидроизоляцию, мы сможем выбить люк. Не надо, прошу вас. Я хотел помочь. Кто вы? Макс Кортнер, главный инженер. Меня заперли в кабинете, но я смог выбраться. Что происходит? Своим взрывом мы сместили пласт гидратометана. К счастью, совсем небольшой площади. Но взрыв от всех зарядов породит просто гигантскую волну. И до тех пор, пока заряды находятся в грунте, мы с вами сидим на пороховой бочке. Мы должны связаться с материком. Вся внешняя связь находится на капитанском мостике. Тогда пошли. Сигнал с пульта передается к зарядам через спутник. Достаточно нажать одну кнопку. Алоха, волна. У меня плохое предчувствие. Они вооружены. Ну и что? Мы тоже. Правительство наверняка получило сигнал тревоги. Для таких ситуаций есть четкие указания. Разумеется, только мы должны проследить, чтобы эти парни не наделали глупостей. Неплохой обмен. Умеешь с ним обращаться? У отца была винтовка. Они действуют одиночего. Мы просто что с остальными зарядами oh, still... они уже установлены одно нажатие и вас больше gone. не существует kind of... хорошая гарантии моего свободного ухода и получения финансовой поддержки so, them, я загружу и мы можем улетать you, мы этим на вертолете Don't не надо грустить you вам best. достается самое лучшее разве этого недостаточно Брок, послушай, если ты убьешь нас, лучше не станет. Но и хуже не будет. Нет. Нет! У нас есть проблемы поважнее. Как мы теперь выберемся отсюда? Состояние счета номер 147-224 HX3. Спасибо. Вы уверены? Это последняя проверка. Спасибо. Ну почему люди начинают относиться серьезно к чему-то, когда уже слишком поздно? Бланц, теперь проблема у тебя. Ты в самом деле верил, что мы просто так выложим тебе эти миллионы? Как только приземлишься, тебе стоит... ты, у тебя вызвать другая причина для беспокойства. У вас тоже. Алоха. Алоха? Аллоха. Алоха. что их ждет. Мне нужно связаться с гидрологическим институтом Гановича. Ну, я подозреваю, что каждый взрыв может вызвать 5-6 волн высотой около 4 метров. Слава Богу, что они не такие высокие. Я бы не рассчитывал на это. Боюсь, нам придется иметь дело с эффектом наслоения. Что? Малая глубина Северного моря может вызвать гигантскую волну. Снова на Силд? Компьютер еще считает. Постой, аллилуйя. Что там? Остров находится прямо в центре. Если малые волны успеют разбиться об него до прихода большой... Насколько большой? Если сложить вместе силу взрывной волны течения океана... Насколько? Мы должны приготовиться к волне высотой 20-25 метров. Проклятье. Когда? У нас в запасе пара часов, чтобы эвакуировать людей. Эвакуировать? Взлетаем, Хольгер. Надо предупредить Франку. Послушайте, эксперты подтверждают некоторую активность на дне моря, но никто не верит в возможность повторной волны. Господин Вертенбах, вы можете хоть раз отнестись серьезно ко мне. Я стараюсь. Через 30 минут министр внутренних дел официально объявит его на Силте. В институте начала работать комиссия по предотвращению катастрофы. Свеня. Надеюсь, вы понимаете, что вы здесь начали. Осторожно. Это работа целого месяца. Далеко еще до Силта? Силт, я должна попасть в комиссию по предотвращению катастроф. Только с Франкой, Лисой и Хельги. Когда мы будем там? Если ветер не сменится, часа через два. За полчаса до прихода волны? Ян, это безумие. К тому времени всех эвакуируют. Я им не верю, я должен лично убедиться. Можете забросить меня туда, сами летите дальше. Матерь Божья. Их всего три, а не шесть. Вольфганг был прав. Они начали сливаться. И расти. Они великолепны. пока широкий гребень, ровный ход, словно по линейке начерчены. Настоящие акаши. Они не кажутся опасными. Подожди, когда они обрушатся на берег. Это настоящие монстры. Хольгер, мне надо связаться с Франкой. Как эта штука действует? никто ничего не трогает. Волна здесь ни при чем. Сестра Эта Раби сестра Роби со своими ужасными уколами сведет меня в могилу. Ты меня напугал. Ни немного воды не помеха старому морскому волку вроде меня. А вас не учили? Включу телевизор. Идет еще одна Волна. 20 минут назад Министерство внутренних дел издало приказ о немедленной эвакуации жителей острова Силт. Секретарь Совета Безопасности пояснил, что острову грозит повторное обрушение волны. Думаю, тебе надо взять Лису и поехать с ней в Нимбюль. А ты? Не беспокойся. За мной сестра Робиа. На борту вертолета находятся специалисты из «Альфа-Газ». По данным радара, он направляется в сторону Гамбурга. Службы безопасности аэродрома находятся в полной готовности. Сядем на силу. на вертолете у нас нет шансов. Ты в порядке? Все еще больно. Почему ты не позвонил Франке? Я звонил. Сеть перегружена. Если Франка не вернется к тому времени, когда приедет машина, вы с поезжаете, а я останусь. Только не это, Хорд. Мы уедем с тобой с острова вместе. Нечего сейчас строить у себя героя. Это была просто идея. И не самая умная. Стинкер ко мне стоять! Лиса! Стинкер! Лиса! Скоро придет машина! Лиса! Лиса! Лиса, вернись! Второй волне стало известно заранее. С 27 -го года остров Силт соединяется с материком только посредством одной ветки железной дороги. Быстрая эвакуация на поезде невозможна, в связи с тем, что дорога до материка занимает около 40 минут. На данный момент на острове находится только один состав, который может покинуть остров до прихода волны. В связи с тем, что эвакуация всех жителей невозможно, мы не можем делать прогнозы о возможном числе жертв. Потому как не знаем, какое количество людей будет оставаться на острове, когда подойдет новая волна. Все линии перегружены, ничего не выходит. Hey, Они наверняка sure уже едут на материк. Это показатель топлива? Не это правый Но другой уже пустой. До силта дотянем. До силта? А дальше? Нет ничего лучше теплого солнца. Я приду за вами, когда приедет автобус. Значит, вот зачем вы вывезли нас на крышу, чтобы мы прыгали прямо в автобус? Знаете, сестра, это напоминает мне войну. Молодые сначала, а старики больные после. Или вообще никогда. Наша проблема может оказаться посерьезнее, чем я думал. Насколько серьезнее? Волна может быть еще выше. Мне даже 25-метровую волну сложно представить. Перед самым силком есть небольшая Дагарван? Точно. Отмель может сыграть роль идеального трамплина для волны. Это может усилить мощь волны и удвоить ее высоту, то есть прибавить еще метров 20. 25. 50 метров? Да. На остров надвигается волна высотой 50 метров. Сейчас пара отпусков. На острове около 150 тысяч человек. Тот, кто останется на острове, не имеет никаких шансов. Неужели мы не можем остановить эту проклятую волну? Каждый кубический метр воды имеет пробивную силу целой тонны. А что будет, когда волна обрушится на сил Цунами очень опасны. Они обычно не останавливаются, пока не достигнут материка. Максимальная высота острова не больше 11 метров. Значит, он не остановит волну. То есть волна пойдет дальше? Можно ли спастись в подвале? Можно выдержать первый натиск волны, но давление под водой на глубине 30 метров колеблется от 3 до 4 бар. Ни одни легкие этого не выдержат. Когда мы будем на месте? Минут. минут через 35, а волна? Через 50, максимум 60 минут. Этого не хватит, чтобы эвакуировать всех. Тебе повезло, Франко. Мы бы не стали ждать. Кто это? Господи, Франко, Лиса, Лиса пропала. Я везде искал ничего. Этого не может быть. Полчаса назад она побежала в Дюлы за собакой. Надо Франко ее найти. Франко через 20 минут уходит Я последний поезд на материн. Я несу за всех ответственность. Хорошо, Гертруда, поезжайте, а я найду Лису, и мы с ней что-нибудь придумаем. Перестань. Через 50 минут придет полна. Ты должна ехать с нами. Я не поеду без своего ребенка. Правильно. Мы будем вместе искать. Втроем делу с ней пойдет. Правильно? Конечно. Идем. В связи с тем, что сейчас связь с островом осуществляется в одностороннем порядке, мы не можем показать вам, что происходит сейчас на острове. Но мы можем воспользоваться картинкой, полученной через спутник, которую нам согласился прокомментировать доктор Вольфган Ольпен из Института гидрологии. Снимок сделан 12 минут назад. При увеличении видно, что на расстоянии 70 миль от Силта все колебания объединились в одну огромную волну. Примерная высота этой волны достигает 25 метров, но мы опасаемся, что в районе Доккербанк она может увеличиться еще больше. Когда она обрушится на остров? Мы полагаем, через 35-40 минут. А у нас билеты в первый ряд. I can't get a connection Не могу связаться с Франкой. Окей. Okay. Так. Вольфганг сказал, что большая волна получится в результате слияния нескольких. Да, образуется так называемый пик. Это произойдет прямо у сюда. Но после этого волна снова распадется на меньше Да, если будет достаточно места. Значит, если пик наступит раньше, на остров обрушатся волны меньшего размера. Свинья, я видел очень большие волны, но они разбивались об одну лишь доску для серфинга. Волны очень чувствительны к внешнему воздействию. Чтобы стабилизировать их, не потребуется много усилий. Ты говоришь обычных волнах? Цунами это та же ловда. Неприменимы те же законы. Господи, мы можем хотя бы попробовать. Я думаю, стоит рискнуть. У этого парня с мозгами все в порядке. По крайней мере, он хоть что-то знает о волнах. Возможно, что-то в этом есть. Объясните еще раз. Одну. Минут. Это вертолет. Ребята, hey я тут посчитал, что the если the давление воды 80 достигнет хотя бы 80 килоньютонов, килоньютонов would really have нашего наша подкнется. Like Для этого, этого нужно много взрывчатки. Зорвать мины класса Т-2 не составляет никакой сложности, но этот взрыв может тоже вызвать волнение. Но если не взрывать их вместе, нам не получить нужной силы. вся проблема. Если нам не удастся получить нужную совокупную энергию, все наши попытки будут подобны детскому фейерверку. А что, если воспользоваться Догербанком? Здесь каждый год садятся на мель корабли. Мы можем использовать отмель, как пушку. Возможно, песок bit, немного заглушит силу взрыва, но останется 70%. минимум 70%. Надо как можно быстрее разместить там мины. быть minutes, через 20 минут. Right, guys, Ладно, парни, это chance, наш единственный шанс. So Не упустим it. его. Лиза! Лиса! Ничего. Никаких следов. Последний поезд уже ушел. Может, я кто-то забрал с собой? Мне неприятно говорить это, но нам надо... Лиса! Мама. Мама. Лиза. Фрэнка, надо бы лучше смотреть за ребенком. Стинкер убежал к лагерю. Он испугался вертолета. Hey. Да. Слушай. Слава Богу, Франко, где вы? Мы едем на восточную сторону острова. Франко, нет, слушай, Там у вас нет ни единого шанса. Но поезд уже ушел. Идите к воде, найдите катер Хельгер. Ты с ума сошел? Франко, волна просто смоет you все живое с острова. Выслушай меня. Если вы поторопитесь, сможете покинуть остров до того, как волна достигнет своего пика. Разверните катер против ветра и плывите к Доггербанку. Это ваш единственный шанс. Действуйте! Разворачивайте катер против ветра и плывите к Доггербанку. Последний поезд ушел на материк. Надо что-то придумать, чтобы попасть на твердую землю. Идем, Брок. Доберемся до берега на катере. Боюсь, мое путешествие подошло к концу. Желаю удачи. Только не подходи к воде. Я хочу на восточное побережье, в Кайтум и Морзум. Я не хочу в море, это самоубийство. Я подам на вас суд за похищение. Осторожней с газом. Ну что еще? Идем, Гертруда, быстрее. А что, если Ян ошибся? Если мой брат и разбирается в чем-то, то только в волнах, и я в этом уверена. Лиса, найди спасательные это? жилеты. Чарли Дельта 308, говорит, капитан миноносца, прием. Дельта Чарли 308, мы слышим. Можете приземляться, только осторожней с волнами. Uh, yeah, sure. Конечно. Shit. Черт, вы их побрал. Добро пожаловать на борт. У нас 30 глубинных мин. Мы посчитали этого достаточно. Как вы могли рассчитать? Мы сняли профиль волны и поместили GPS. Как только волна достигнет берега, мы немедленно активируем мины. Вот смотрите. Но GPS дает погрешность на 5-10 метров. Так нельзя. Если мы ошибемся на 10 метров, вся эта работа будет бесполезной. Мы упустим волну. Ее можно остановить, только если ударить в слабое место. А где это место? Сёрферы обычно ищут самое сильное место в волне. Это место с наивысшей скоростью сближения, вот здесь. Значит, слабое — это то, где скорость самая низкая, вот здесь. Именно в этом месте нужно произвести взрыв. у основания волны, перед ее приходом. Но как мы поймем, когда? Как это делают серферы, наблюдая за изменением глади и цвета? То есть, на взгляд, не выйдет. Давайте установим на мины поплавки и взорвем мины в нужный момент. Получится не менее точно, чем на компьютере. Какую самую высокую волну вам приходилось преодолевать? 29 футов. В двух минутах от рифа Белхара. Хорошо. Вы подниметесь на вертолете над берегом и дадите нам команду к встрелу. Держи вертолет точно над буйками. Я надеюсь, что не заставит тебя долго ждать. Ты уверен, что справишься? Ты точно знаешь, что делаешь, или доверяешь инстинкту? Если идеи получше... Ошиблись с направлением. You Поведу you туда. Под нами Это же Лилида. Они не туда. Attention. Внимание, Attention, Вы нас слышите, слышите нас? Ольгер, тихо, надо забрать их. John, у нас всего семь минут. Yes. Мы слышим вас. Спасибо. У нас все в порядке. Помощь не нужна. Мы должны двигаться в направлении волны, идиот. Ольгер, сади меня. Ты, ты, ты, ты должен, должен дать сигнал. Свенья, если, если этот идиот, идиот не развернет катер, его разорвет туда. на части. Я должен спасти их. Я, я отдам, отдам команду по рации. Крамлик наверняка вооружен. Что, что если с тобой что-то случится? Then you have to take over the credits. Listen, you give the signal, when the wave is 40-50 feet in front of the moon. Now, sooner or later. John, I, do I don't know it. Do do do I, do I, do I trust you. you, you, you trust you. Here! Take this, Here. Take this, take this take with, with you! you Спасибо. Будь 150 метров. Постро глядь Сигнал, быстро. Это не пойдет? Ставайте здесь. Держитесь крепче! Ольгер, осторожно. Чёрт возьми. Ну давай же, давай. Что происходит? Она распадается? Да, она сломалась. Отлично. Вот только маленькая проблемка. Разве у нас нет резерва? Резерв. Его <рес> израсходовали еще вчера. Точный расчет места и времени взрыва позволили разделить огромную волну на более низкие волны высотой 4-6 метров, которые не представляют никакой опасности. Доктор Бланц, к господа из прокуратуры. Пусть свои дотки. Знаете, в таких ситуациях главное не поддаваться страху. Каждое движение должно быть выверенным. Поэтому вызвали мамочку. Here. Держи. Больше мне это не понадобится. Познакомься, это сестра Агата. Она ухаживала за мной. Наверное, теперь ты вернешься в Брюссель? Да. Завтра утром. Но только чтобы сдать свой отчет. А потом я устрою себе отпуск. Я знаю одну симпатичную гостиницу. Может, ей требуется небольшой ремонт, но зато она рядом с дюнами. Что-то меня настораживает. Этот остров великолепен. Фильм озвучен по заказу компании ЕА Синема.